Нет, клят, куда? Детую. Детую. Вот Что здесь, что? Все. Нет, Нет, Да все, все. Еще куда? Nie Нет, здесь шел, and they're close.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 Я здесь всё Какая-то okay. Я не еще. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Ну, черт Муя не люблю.